Выполняем круг плечами. Пробуждаем наши плечи. Еще один раз так же. Голова полукруг. Как будто по груди катаем яблоко. Еще один раз так же. Переведем руки на колени, округлим поясницу, потянем ее, выпрямим. Еще раз так же. Круглая спина, прямая спина. Почувствуйте, как тянутся мышцы вдоль позвоночника. Поднимаемся вверх и начинаем двигаться. Чуть-чуть сгибаем ноги в коленях, отводим таз назад, плечи вперед и Переносим пятки вправо-влево, как будто танцуем твист. Помогайте себе руками, добавляйте движение рук. Еще один раз так же. И сейчас мы выполняем шаг в сторону, мамба в сторону. Руки можно в свободном движении вдоль тела. Шаг вправо-влево. Получайте удовольствие от движения. Наслаждайтесь легкостью движения. Почувствуйте, какое сегодня хорошее утро, какое сегодня хорошее настроение. И снова присели. Теперь переносим носки вправо-влево. Небольшой присед, руки работают. Вы чувствуете, как ваше дыхание учащается. Колени не сводим, а вот живот все время подтянут. Помните об этом. Еще раз так же. Теперь снова поднимаемся и снова шаг в сторону. Мамба в сторону. Здесь у нас работают мышцы бедер, мышцы рук, плечевые суставы. Вы чувствуете, как учащается ваше дыхание. Включилась в работу ваша кардиореспираторная система. То есть дыхание тренируем и сердце. Наслаждайтесь движением. И еще один раз также. И теперь переход. на Раз, два, три. Носок. Раз, два, три. Носок. Раз, два, три. Добавляем колено и чуть-чуть усложняем движение. Если чувствуете, что вам тяжело, то, пожалуйста, колено не высоко или оставляйте, касайтесь носком пола, оставляйте стопу на полу. Можно добавить движение рук, такой переход руки к рук, переход руки к колену. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Продолжаем также. Помним, что колено можно поднимать высоко. Чувствуйте, как ваше тело просыпается, чувствуйте, как ваше тело заряжается энергией утренние энергии, солнышко. Слушайте себя, слушайте свои ощущения, Но в то же время у нас работают мышцы бедер, мышцы ягодиц. Теперь уменьшаем амплитуду движения, касаемся носком пола и снова работают пятки. Переносим пятки вправо-влево. Танцуем твист. Снова работают руки. Амплитуда движения удобная для вас, может быть небольшой. Главное, контролируйте ваш, ваш пресс, подбирайте ваш живот, чтобы не выгибалась поясница. Оставляем руки на коленях, круглая прямая спина. Я думаю, что вы не заметили, как наши с вами первые 5 минут пробежали. Сейчас мы выполняем небольшую растяжечку. Округлили спину, выпрямили спину, остались с прямой спиной, вывели вперед ногу. Поставили ее на пятку, потянулись к носку. Тянется задняя поверхность бедра, голень. Меняем. Другая нога вышла вперед, ушла вперед, тянемся. Ну и вот теперь, если вам нужно бежать на работу, вы убегаете на работу. Я вам желаю хорошего дня. А мы с вами продолжаем. Наши первые пять минут пробежали. Продолжаем дальше. Вот сейчас мы переходим в растяжку. Опускаемся вниз. Наше тело разогрелось. Переходим вот в такой присед. Стопы поставить широко. Руки между колен. Можно собрать кисти и Локтями раскрыть колени, растолкать колени. Не забудьте подобрать живот. Вы почувствуете вытяжение в области внутренней поверхности бедра и нижней части спины поясничный отдел. Удерживаем это положение. Можно подержаться за пол, можно этого не делать. И старайтесь локтями растолкать, растянуть колени, чтобы немножечко усилить растяжку. Слушайте себя, наблюдайте себя, помните про ваш живот. Выпрямляем одну ногу, тянемся вперед, живот подобрать, спина прямая. Не заваливаемся ягодицами на, ягодицами на пятку опорной ноги. Разворачиваемся к прямой ноге. Тянемся. Удерживаем положение возвращаемся в центр. Локти упираемся в колено и другая рука ушла вверх. Потянулись вверх за рукой. Почувствуйте, как раскрывается ваша грудная клетка, ваши тазобедренные суставы. Вернулись в центр. Подтянули ногу, маленькая лягушка. И будьте внимательны, мы снова возвращаем ту же самую ногу. И разворачиваемся, уходим в выпад. Опираемся ладонями или кулачками в пол. Впереди колено, под пяткой. Удерживаем эту растяжку. Чувствуем, как тянется область паха. Возвращаемся в лягушку. Снова локтями растягиваем наши колени. Подкручиваем таз, живот в себя. Теперь выпрямляем другую ногу. Корпус уводим вперед, ягодицами на пятку не заваливаемся. Разворачиваемся к прямой ноге, тянемся к прямой ноге. Удерживаем это положение. Возвращаемся в центр локтем, упираемся в колено, раскрываем грудную клетку и тянемся вверх за рукой. Опускаем руку вниз, возвращаемся в лягушку, потянулись и снова будьте внимательны, выпрямляем ту же самую ногу, прямая нога, разворот в глубокий выпад, удерживаем это положение. Возвращаемся в центр. Остаемся в лягушке. Снова локтями раскрываем наши колени. Теперь собираем пятки. Пятки на весу. Ягодицами на пятки не заваливаемся. Кисти переводим на уровень груди. Начинаем руками подниматься вверх. Вытягиваемся позвоночником за макушкой. И поднимаемся вверх. Вытягиваемся вверх. Возвращаем руки на колени, еще немножко тянем поясницу, круглая прямая спина. Ну вот наша зарядка сегодняшняя подходит к концу. Я уверена, что вы не заметили, как пролетело время. Я уверена, что у вас все замечательно получается, что вы получили заряд бодрости, энергии. А сейчас ставьте ваши лайки, пишите комментарии к этому видео и получайте в подарок книжку-дневник.